И всем привет, с вами Панта. Сегодня мы играем в симулятор скорости. Это первая серия. И тут надо все бежать, бежать и бежать. Тут несколько карт. Я играл раньше в, в том аккаунте. Там опять вроде какой-то уровень нужен, я уже забыл. У нас пока что левел 3. Где там еще, типа. Уровня такого. Пока что я не могу в гонках участвовать, потому что у меня мало скорости. Я туда могу телепротнуть? Давайте попробуем. Опа, мы сейчас где? А, нет, я именно не в эту игру походу играл. Я в другую походу играл. Потому что не помню таких уровней. Почему я не могу залезть? Потому что... А, походу, то, что я не могу... Я не такой быстрый. Давай, давай, давай, давай, еще хотя бы капельку. Кстати, на за это дается скорость. Еще. Давай, давай. А, У нас уже шестой уровень. Да, есть. Yes. А теперь я не могу до туда залезть, хоть допрыгнуть. Ва, а тут что, надо сейчас около тогда прыгнуть? Опять я не могу залезть. Почему? Почему я не могу залезть до конца? Ну, давай, давай, во. Кстати, это от прыжков. Вот мы вот так. идем, идем, идем, а от прыжков.. М? Не. на когда мы вот так делаем прыжки в воздухе еще Оп. Почти. Оп. Во. Уже почти с первого раза допрыгиваю. Надо тут ускорить и посильнее. Потому что я почти самый фиговый тут. Видите? Я на третьем месте. Ой, на, на третьем месте лузеров. А уже на втором, потому что один вышел. Ну вот я уже на втором. И мне надо обогнать этих. Так, давай. И... Я не могу просто допрыгнуть. Почему так? Не везет мне. Нет, это не... это не в турку я играл. Как раньше. Ну, да, тут другие уровни. Ну, вот тут все другое. Ладно. Ну, пока что бегаем, бегаем, бегаем. Ну, пока что не очень быстрый. Вот а Минус. Так, три минуты уже игра. Просто я вспомнила одну икру. Боблоксе очень хорошая. Хочу ее сейчас снять. Давай теперь опять тут попробуем. Дай.. О, с первого раза. Давай, оп, почти. Он быстрее меня. А, это. Чикс, походу. Да. Ну, ты ты тысячи. Ладно, так раз. Я не могу допрыгнуть. Да, Почему? У меня уже одиннадцатый левел. Кстати, а, а тут Роббич. А, уже сколько я могу? А, тогда, когда у меня будет 100 уровней. 100 ты левел? Тогда почему? Почему, зачем, как? Ладно, так. Беж... А, я даже не успел прыгнуть. У меня уже почти 300 скорости. Два... Нет. 12 левел. А пока что на четвертом месте почти почему спит 19 рейкс 0 бриллиантов 0 питомцев 0 точнее все 0 и Чем я быстрее, чем выше я прыгаю, как он. Он очень быстрый, он больше прыгает. Вот, я уже могу повыше так прыгнуть. Не, я лучше не буду участвовать. А давай я попробую тут. На самой высокой высоте. Да, я смог. То почти. Я до второго не могу прыгнуть Оп. Потом. оп упал так это кто это кто это кто а вот он а. У, у него 168 он перепрыгнул что как да, почти а где он теперь я вижу, что он где-то бегает. Но где именно бегает? Его не вижу. Да... Оп, почти опять. Почему? У нас уже 300. Ну, steps. Это значит скорости. Ой. Вот. Прыгаем дальше. Почти! Почему? Вот смотрите. Я вот так ещё сделаю. Вот-вот-вот. Оп. Ну вот, почти. Давайте. Оп. Да! Наконец-то! Ну... Но... Ну зато я уже могу. Да сюда тогда прыгать, но не с первого раза. Давай... Оп. Нет. Иногда получается, иногда нет. Почему так, я не знаю. Оп. Почти. Почему? У меня же один раз получилось. Ну, значит, надо больше скорости. А, он... Это от бега. Да, понятно. Дальше. Я даже не успел прыгнуть. -мо, так, дальше. Опять же... Оп! Почти! Почти! Почему? Так как так? Так, ну... То... Да! Наконец-то! Нет, ну... Почему такое? давай, оп, да, и не могу, так, прыгаем, прыгаем, прыгаем, не достает, спит только, спит только 23, иногда у меня не получается, иногда получается. Почему-то. Оп, дай. оп. Наконец-то. Нет. капельку у меня не хватило. Оп. оп. Только я а не успел прыгнуть. Я уже раз, два, три, четыре, пять. Я на шестом месте. Ладно. Так, Дальше. Уже скоро у меня пятьсот будет скорости. Да, оп, почти. Мне надо еще прокачать прыжок. А как я прокачаю прыжок? Только от бега или что? Нет, не получилось. Как я что на акулу? акулу? буду перепрыгивать. Это как? Или акула на тврдой, я на нее смогу встать. Но я не знаю. Так, идет в или не идет? А идет. Ну всем пока с вами был Паван, то а сегодня мы играли в спидсимуляторе. Это значит скоростной ну